Друзья, всем привет! Данное видео для обладателей мультимедийных систем TISOS PRO, CC2 и CC2L. В этом видео мы будем устанавливать, точнее получать рут права на мультимедийную систему. Многие спрашивают, как это делать. Все написано на форме FOPDA в ветке «Головные устройства TISOS PRO». Для тех, кто не любит читать или не хочет искать, я решил записать вот эту видеоинструкцию первое что нам потребуется это флешка достаточно небольшую там какая у вас есть 2 гига будет достаточно также необходимо будет скачать специальный файл и скинуть его на флешку то есть разархивировать и содержимое архива закинуть на флеш карту. то есть флеш карту необходимо будет предварительно отформатировать FAT32 ссылку на файлы я оставлю в описании под видео я файл уже скачал, скинул на флешку. Сейчас флешку поставлю, окно в USB разъем и уже дальше покажу, как будет проходить настройка. Флешку я поставил. Сейчас идет загрузка. Итак, выходит окно. Сейчас будет производиться установка программ через загрузчик также э, в этой э, папке который мы скачали присутствуют две программы сейчас они все установятся и я вам уже покажу ушел процесс установки Все написано, что обновление закончено. Можно вытащить флеш-карту. Вытаскиваем. Мультимедиа перезагружается. Так, мультимедиа запустилась Проверяем. Как мы видим, установились две программы, про которые я вам говорил. Это Magisk Manager и RootChecker. Magic Manager предназначен для того, чтобы получить root права. RootChecker нужен для того, чтобы проверить, получены ли права или нет. То есть все вы сделали правильно. И также root браузер, есть, которым можете пользоваться. Это как файловый менеджер. Там, и на различные файлы папки, там, активировать свои права на чтение на изменения и так далее и также есть еще titanium программа. это все нам пригодится теперь первым что нужно сделать это запустить программу magisk manager так, Программу magisk manager запустили Смотрите, вам необходимо еще также раздать интернет на мультимедийную систему. Если у вас установлена уже сим-карта с интернетом, то этого будет достаточно. Программа запрашивает дополнительную установку. Соглашаемся. Идет проверка обновлений. Так, теперь мы видим, что необходимо установить Программы, нажимаем установка, установить. Прямая установка. Сейчас происходит процесс прошивки. Распаковывается бутымаж. Так. New бутымаж. Флешинг. Все, написано, завершено. Надо решить перезагрузить так мультимедиа запустилась теперь проверяем получили мы root права или нет для этого необходимо запустить root checker соглашаемся кей нажимаем проверить root Запрос суперпользователя. Нажимаем разрешить. Все. Поздравляем, ваше устройство имеет труд права. Теперь можно полноценно пользоваться мультимедийной системой, устанавливать различные программы. Ну и все, что вам заблагорассудится. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, эта видеоинструкция вам была полезна. Всем удачи на дорогах. Всем пока.